Всем привет! Меня зовут Анатолий, канал Репей. А его, наверное, зовут кот Васька. Так, и сегодня мы находимся с вами в селе Высоком Адлерского района. Это по дороге на Красную Поляну из Адлера. И буквально за мной в 300 метрах трасса на Красную Поляну. Вот прям с трассы доезжаешь до дома... Ну, за минуту. Приблизительно так. Ну, я ехал. Так, э, где мы находимся, я уже сказал. Сейчас расскажу по участку. Участок у нас 3,7 сотки. Ну, почти 4 сотки. Я сейчас полностью вам его покажу. Уже здесь есть много всяких различных насаждений. Можем пройти по участку посмотреть. Так, за домом там есть еще тоже какое-то место, пространство. И здесь есть большая-большая терраса. Вот прямо перед домом, перед входом, есть огромная терраса, где есть возможность сделать летнюю кухню. Здесь есть вывод канализации. Воду также можно подвести. И здесь можно сделать летнюю кухню. Здесь какие-то диванчики. Ну, в общем, можно отдыхать. Также за домом есть небольшое пространство. И я сейчас расскажу, как можно его оборудовать. Вот тут сделан выход здесь такая отвесная скала и в общем тут можно, ну как, мы разговаривали с застройщиком, застройщик говорит о том что можно сделать такую выносную беседку то есть на сваях и так далее то есть вот ее как-то здесь расположить но ну, если кому-то это нужно как раз вот под нами, прям внизу видим дорогу, на которую мы выезжаем из дома за меньше чем за минуту, ну, секунд 30 занимает а вот там дальше Идет железная дорога на Красную Поляну И новое Краснополянское шоссе Как раз вот поехали туда Вокруг зелень Ну, сейчас еще просто Март, а март у нас оказался Долгим, и зелень пока еще Не полезла, но Вот, кстати, полезла уже Уже есть Ребята, скоро лето Вот, поэтому Здесь все красиво и зелено летом а, Ну, осенью, весной так и для тех, кто беспокоится, что мы стоим вроде как на отвесной скале, да. Но здесь есть опорная стена, которая стоит на сваях. И здесь никуда ничего не уедет, не поедет. То есть ребята подошли к вопросу очень грамотно и сделали все хорошо. Дальше пройдем. На участок. Здесь можно будет сделать какие-то лест... ну, лестницу какую-то оборудовать. Не знаю, тут такое пространство, вот у нас забор соседа. И вот тут есть пространство, ну не знаю, для каких-то, может быть, плодовых деревьев вот так вот посадить по периметру. Можно сюда запустить тещу, которая будет здесь, оборудует себе грядки, которая там будет выращивать ягоду и приносить вам в дом весь этот урожай. Но кот красавчик, по пятам ходит за мной. Красавец. Рыжий, рыжий, солнечный кот. Вот, и дальше пройдем, покажу что здесь есть еще опорные стены, и немного расскажу про соседский участок. Вот этот участок продан, он все время за мной ходит, вот этот участок уже продан, здесь будет строиться, причем архитектором продан, архитекторы построили здесь вообще крутой проект, но еще пока не показывали, но сказали, что будет очень круто. вот и вот этот заезд, вот где красная машина сейчас стоит, это заезд вот всего лишь для этих двух домов. Здесь порядка 50 метров до основной дороги, до улицы Геленджикская. И, кстати, по улице Геленджикской ходят автобусы. Наш дом тупиковый и будет соседский. И одна дорога на двоих. Все. Ездить больше здесь никто не будет. Ну и тут, не знаю, можно сделать какой-нибудь хозблок. Тут место позволяет. Ну, что-то там, может быть, хранить какие-то садовые принадлежности как раз Также можно сделать выход здесь, ну, как-то попробовать его оборудовать Может быть, что-то здесь нужно будет разобрать и что-то пересобрать Но, тем не менее, возможность выхода здесь тоже есть Пройдемте теперь в дом, посмотрим, что внутри, как он планируется Итак, дом 132 квадрата. Мы заходим, у нас здесь вот первый этаж. Первый этаж планируется в кухню-гостиную и отдельную спальню также. Раздельный санузел, можно его объединять как хотите. Высота потолков 3 метра. Спальня гостевая делается вот здесь, либо здесь можно сделать вот так, большую гардеробную комнату. Также и здесь оставить кухню-гостиную большую, но я бы только так и сделал, скорее всего. Тут тоже можно сделать небольшую кладовку под всякие там нужды, ну там уже разберетесь. Пойдем наверх, на второй этаж. На втором этаже у нас тоже достаточно пространства. Ну здесь можно сделать спокойно три комнаты. Тут у нас будет санузел в этой части. Здесь, опять же, можно сделать гардеробную. Ну и, наверное, все-таки я бы оставил две спальни. Ну, хотя вот здесь можно сделать детскую. Вот эта часть будет детская. Так. Вот так еще одна комната. И вот здесь, наверное, мастер-спальня с санузлом. Здесь тоже мы оставим это все дело дизайнерам. Кстати, если заметили, дом у нас отделке white box круто да то есть уже практически там большая часть большая часть работ сделана. кстати дом сам полностью монолитный все перекрытия перекрытия бетон и собственно говоря можем посмотреть что мы видим из окна справа у нас небольшой кусочек моря вот прям совсем тоненький поэтому на него мы не обращаем внимания. все основное здесь мы видим зеленый лес. Ну, видим трассу рядышком. Не нужно ехать по каким-то буеракам. Не нужно долго там струйкой вот этой тянуться по дороге. Можно просто вот выехал в минуту и на трассе. Спокойно. Быстренько подытожим. Дом с 3, 132 квадрата на 3,7 сотках земли, почти 4 сотки земли. Стоит 19 миллионов. Если вам понравилось, вы обязательно напишите, позвоните, и мы вас встретим, и все вам покажем и расскажем. Всем хорошего настроения и пока. С вами был Анатолий. До свидания.